И всем привет, друзья! С вами я, Альмир. И в этом видео, друзья, я вам покажу несколько... Ну, точнее, три седов в Майнкрафте. Что же, давайте, как сказать, приступим. Вот, друзья, создаем новый мир. Создать игровой мир. И, кстати, друзья, какие вам видео нравятся? Сейчас вот здесь углу Выйдет вот, сказка. Нажмите, какие видео вам нравятся. Вот прямо сейчас он должен здесь появиться. Так, друзья, вот, ставим творческий режим. И введем ключ генерации. Выглядит примерно вот так. И создаем этот мир. Вот, друзья, она запустилась у нас. Осталось подождать еще чуть-чуть. Так, друзья, вот и мы. Так, друзья, вот прим, примерно вот здесь мы появляемся и идем вот сюда. И здесь у нас, друзья, как песчаная деревня жителей. Вот. И здесь также есть кузница. Вот здесь есть еще вот такие вот вещи. И, кстати, друзья, в этом деревне, значит, чего не хватает? Церкви. Здесь Здесь и правда нет церкви. Ну вот, ну так. Что ж, друзья, приступаем к следующему сету. Друзья, следующий сет выглядит примерно вот так. И, конечно же, создаем этот мир. Друзья, этот сет принадлежит деревне номер 15. Началась загрузка. Так, друзья, вот загружается у меня. Друзья, вот и мы появились. А появились мы около кузницы вот друзья это моя деревня номер 15 пользуйтесь на здоровье это все седы будет под этим роликом внизу в описании а теперь последний сид так друзья вот мы и заспавнились ну примерно вот тут и уже здесь видится так сказать наша деревня а, кстати, друзья, здесь тоже нет церкви. И даже... И даже кузницы нет, друзья. Капец. А там дальше что? А, тут просто конец дороги. Ну, в этом все, друзья. Это было последний сид. Вот. Если хотите увидеть все самые интересные в Майнкрафте, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнениями в комментариях. А с вами был... Я Альмер. Всем пока. О, привет, Житель. Чем ты там торгуешь? Иди сюда. А, пшеница. Ну ладно, все. Ну ладно, друзья. Всем пока.